Здравствуйте, До дорогие мои, меня зовут Радаст, и сегодня давайте вернемся к одной из вечных тем. Нет, не про паладинов, и не про заклинание желания, и даже не про кросс-секс. До этого всего мы можем когда-то и дойти, ну, когда все остальные темы закончатся. Но эта тема другая, и на первый взгляд она даже полезная и безопасная. Как надо готовиться к игровой сессии. Для игрока более-менее понятно, на лист персонажа глянуть, на заметки на полях или в блокнотике, вспомнить в общих чертах, что там происходило, на чем остановилось, в прошлый раз, к чему шло, ну и все, в общем-то. Если игра односессионная, то вообще никак не нужно готовиться, так люди на фестивалях, скажем, играют. А вот как готовиться мастеру, ведущему, рассказчику, это сложнее. И польза этого вопроса, как и ответа на него, конечно, бесспорная. Это всем нужно, и это очень мало где описано в явном виде. Но опасность тут бесспорная тоже. Э, опасность тут в том, что те, кто уже умеют это делать, они обычно являются или становятся самозабвенными фанатами именно такого подхода, который им близок, а все остальные клеймят как анафиму, разрушающую устои и подмывающую сам фундамент всего ролевого движения. Подходов на самом деле масса. Есть люди, которые готовятся скрупулезно, стараясь описать все до единого детали, сделать закладки в книгах правил, на табличках и монстрах, которые понадобятся, подобрать иллюстрации всех персонажей, с которыми имеют шанс столкнуться игроки. Обычно таких людей хватает ненадолго. И очень, это очень, очень трудоемкий процесс. Невероятно трудоемкий. И во многом бесполезный. Открою вам одну тайну. Если бы ведущие могли заранее догадаться обо всем, до чего додумаются игроки, и заранее прописать то, что будет происходить, то мы бы, может, и не водили бы вовсе. Я так легенды, скажем, пишу, и, проще, и рассказики там, на конкурсы, или просто так. Если выдумалась какая-то цепочка событий, в которой все следует одно из другого, то в это играть не надо. Можно записать и потом всем показывать. А можно и просто так там порадоваться и забыть. Игра и игроки, садящиеся за стол, всегда добавляют что-то свое. И главный кайф от вождения именно вот в этом вот импровизированном сведении того, с чем ты сам явился, и того, что в ответ бросают игроки. Есть люди с противоположным подходом. Они не готовят ничего, кроме главной идеи, и выдумывают все сразу за игровым столом. Это не только из-за лени, иногда это происходит из-за досконального знания ведущим сеттинга правила тех инструментов, которые позволяют ввивать в игру какие-то забавные вещи. Скажем, таблицы столкновений, если ими грамотно пользоваться. К сожалению, многие виденные мною ведущие с таким подходом были не очень удачными мастерами. Сюжеты у них в итоге выходили плоскими, без изюминки, шаг влево, шаг вправо, начинался вот этот шелест с страницами э, книг в судорожных попытках вспомнить, есть ли вообще правила на эту тему или нет. Да и вообще даже начало игры вот в духе вот сидите вы в таверне, ну и что вы делаете? Ну не знаю, что, бухаем, наверное. Есть там кроме нас еще кто-то. Ну вот там эльф в углу сидит отдельно. Ну что, пошли докопаемся до эльфа, чё он там расселся, как у себя дома. Слышу шасты, ты из какого района вообще? Квесты есть, а если найду есть вообще такая методика раскачки игроков которые не идут сразу на контакты боятся слова вставить с крутым вот таким кардинальным уходом мастера на роль ответную без но если это не минутная хитрость а стиль игры то далеко не всем он по душе ну мне вот лично скажем так было скучновато у таких ведущих так что же делать в конечном-то счете? Что делать, если с одной стороны у нас перспектива бесполезной графомании с нехилым шансом на то, что э, большая часть подготовки пройдет вообще мимо кассы, а с другой стороны победа лени и апатии с шансом на то, что игроки заснут или уйдут. Ну или сначала заснут, потом уйдут. Искать нужно комфортную позицию между этими двумя полюсами. На полюсах вообще как бы довольно, довольно часто некомфортно. Сегодня я расскажу схему, которой пользуюсь я. Убеждать вас в том, что она идеальна, и что вам тоже надо так делать, и надо делать так и только так, я не буду. Но опытом я поделюсь, а дальше вы как бы сами думаете. Нравится, забирайте. Нет, пишите вот здесь внизу, чем пользуетесь вы. Учите меня тоже. Для подготовки к этому выпуску я прошерстил пачку сохранившихся черновиков от старых игр. Судя по ним, я пользовался этой схемой уже и лет 10-12 назад, и почти без изменений. Я ее использовал как для одноразовых быстромодулей на пару часов, так и для сессий длинных компаний, так и для первых сессий с новыми игроками, которых обязательно вот надо ввести в курс дела, познакомить с правилами, научить каким-то базовым вещам. И для праздничных новогодних модулей в боквилов. Для чего только не использовал. Схема очень проста. Возьмем лист бумаги. Ну и если вы лучше организованы, чем, чем я, то ну, страничку из, из вашего блокнота. Поворачиваем ее в бок. И дальше делим короткую сторону на две части, а эту втрое. Все, получается 6 таких небольших областей. Можно, наверное, их делать и на отдельных карточках, но есть ощутимая польза от того, что все шесть видны в любой момент. В каждую из этих областей мы записываем что-то, какую-то базовую идею для сцены, для столкновения, для события, которое может произойти с партией, когда игра начнется, и которая было бы хорошо, чтобы произошло. Потому что у вас на это событие какие-то планы. Эти планы как-то связывают вот воображаемое прошлое с возможным воображаемым будущим. И в этот момент мы не волнуемся еще о том, что произойдет сначала, что потом, как они друг на друга повлияют. Это все будет заполнено позже, в том числе уже самой игрой. На этом этапе, если вы используете таблицы случайных э, столкновений, то можно сделать уже этот бросок и зафиксировать его в вашей схеме. Игрокам все равно, сделаете ли вы этот бросок за игровым столом или за час до этого в подготовке, но у вас уже запустятся какие-то мыслительные процессы, которые помогут и столкновения проработать поглубже помогут, и лучше вписать его в сюжет, раздавая, скажем, намеки на то, что вот в этом лесу, именно в этом, лесу, живут именно там гноли и корроды, а ферболги и гоблины, они жили в прошлом, а сюда они не доходят. И знаете, есть такая вот схема игры. Боевка, социалка, загадка. Меня даже сводила судьба с ведущими, которые абсолютно убеждены, что именно так надо всегда водить. Ну скажем там, вот сцена с боевкой идет. Я не знаю, засада орков. Инициатива, все дела, атаки, урон, маневры, магия, потом победа. Но последний орк сдается и идет социалка, в которой его надо расшатать, чтобы он рассказал побольше и выпросил поменьше. Он может рассказать, что их там науськал напасть на партию злобный колдун Тим, Тимофей, живущий в башне без входа. Партия понятия не имеет, кто такой этот Тимофей, и они идут к башне и ищут способы туда проникнуть, потому что входа там действительно нет. Вот вам загадка. Когда они туда или проникают, или там сдаются и э, решают уйти. На них нападает охрана колдуна. Снова боевка. Когда они с ней справляются, к ним подъезжает военный патруль соседнего оборона. Узнать, чего они нападают на мирных колдунов. Снова социалка и так далее. Боевка, социалка, загадка. Боевка, социалка, загадка. Так можно вполне играть, я не возражаю. Хотя строго такой схемы я не держусь. Тем не менее, понимать, что есть боевка, есть социалка, есть загадка, мне лично кажется для подготовки полезно. Можете выдумать себе свою классификацию, просто советую следить за двумя вещами. Во-первых, чтобы в вашем плане эти компоненты были сбалансированы, то есть так не получалось, что там 5 из шести областей вас заняты боевкой, а шестая, ну в общем-то, тоже боевка. А во-вторых, задумайтесь, как можно было бы на лету каждую из этих завязок сменить с одного типа на другой, нужный вам в тот момент. Просто как бы практика показывает, что может получиться так, что вы задумали ловушку, которую можно было бы разгадывать в деталях. Но вот так получилось, что партийный варвар там кинул двадцатку и сломал ее коленом. А потом должна была быть социалка, но вы так страшно описали идущего к партии посла, что они бросились на него с топорами на голу. И вот уже вместо боевки социалки загадка у вас вышла боевка, боевка, боевка. И было бы неплохо разбавить это Мочилово чем-то другим, и тогда следующее, чего вы там чего у вас там логично получается, вы это просто э, можете взять и немножко повернуть в другую сторону и из боевки сделать там загадку или социалку. Почему областей на листике у меня 6? Потому что я себя знаю, и именно столько плюс-минус у меня помещается в одну сессию. Если мы успеем чуть меньше, то не беда, те же заметки пойдут на следующую игру, потому что они не привязаны к э, какому-то э, сюжету, это не... Не, то есть, если они не произошли, это не значит, что они не могут произойти э, позже. Если поместиться чуть больше в сессию, то выдумать одну-две сцены на лету у меня пороху хватит. А вот все шесть не всегда. И на самом деле, я для себя, опять-таки, лично, я считаю, что это хороший тест. Если я не могу сесть, взять листик и написать шесть таких вот завязок на какие-то сцены на игру, я водить не готов. Возможно, я просто не знаю сеттинг как следует, мне нужно какое-то вдохновение, то чем-то чем меня подтолкнуть нужно. Возможно, я просто не продумал, куда метасюжет толкать именно этого модуля или там компании или чего-то. Возможно, я просто не выспался или там, не заплатил налоги. Но пока в каждой из шести областей не будет написано хоть что-то, игру я не начну. Лучше извиниться, уйти в другую сторону и начать на 10 минут позже, чем водить абы как. Если у вас есть шесть идей, пора их немного проработать. Если вы что-то уже хорошо знаете, ну или спешите, то можно одну-две пропустить. Но вообще, опять-таки, для себя лично я нахожу это очень полезным. Выдумать что-то такое вот замечательное, запоминающееся заранее и оставить пометку об этом довольно просто. А вот не забыть все уместные вещи в суматохе самого игрового процесса, когда вам параллельно задают вопросы, которых вы не ожидаете, куда сложнее. Не хотите открывать книжку с чудовищами, выпишите туда основные параметры монстров на этот же листик. Есть шанс, что забудете имена действующих лиц, гляньте в блокнот с НПЦ или где там у вас это все написано, запустите генератор имен, запишите, что понравится. Не старайтесь заполнить все пространство, оно вам еще за игрой сгодится. Обычно я беру, когда уже вожу, я беру либо ручку другого цвета, либо карандаш и ставлю там же пометки. Что было сначала, что потом, какие-то добавленные по ходу дела мелочи, вклад игроков, все что угодно, что потом может оказаться полезным. Чтобы не оставаться голословным, несколько образцов того, как выглядят мои схемы и сцены в них. Вот, скажем, образец боевки. Лератон, льдокомары, льдочерви, льдозомби. Это из компании, в которой главгадом был Макс со специализацией в ледяной магии и большим запасом своих монстров. Лератон был уникальным монстром, я его сам делал, вдохновляясь картинками нерубийцев из Варкрафта. И наверняка листок с его параметрами лежал тут же у меня под рукой. Комары, ну то есть чазмы, конечно, э, черви, зомби, это образцы того, что там вокруг него еще было, они в основном были только для описания. Поэтому их э, детальные параметры мне не нужны были. Партия была вообще завязана на Лератона, как основного монстра. Но так как класс брони для чазмов, там, зомбаков и так далее, я э, и так вспомню, э, хиты мне не нужны. Для пушечного мяса я использую механику помощников из четверки, то есть они выводятся из игры одним успешным ударом. Ну, как бы фактически у них там один хит. Вот, поэтому как бы этого, этого мне достаточно. Но это такое вот описание одной такой сцены, одной боевки. Вот еще одна боевка. Тиаматы, бронетроглодиты, летающие лучники, зомбо-тиаматы. Тиаматами я называю более продвинутое племя человека ящеров. Нечто между юантями и лизардфолком. Их более тупые собратья зовутся троглодитами. И здесь вот как бы несколько образцов разных родов войск, которые я там хотел ввести. Просто для разнообразия и чтобы не забыть. Опять-таки, боевка. Вот на вас идут. Кидаем кубик D6 тиаматов. Это одно. А если вот на вас идет плотный строй, закованный в броню траглодитов, а сверху там летают и атакуют вас лучники, это уже повеселее. И опять-таки, если давно не было загадок, можно свести это не к битве, а к умному использованию особенностей ландшафта. Нужно просто поднять число бронитроглодитов и дать им врага, на которого они могут отвлечься. Вот тоже не совсем классическая боевка, но все-таки фестиваль, бег в мешках подъем тяжестей, бой на брусе, распродажа трофеев. Вот. Как бы на лету быстро выдумать, чем может заниматься народ на ярмарке, я может смогу, а может не смогу, кто его знает. Но как бы если ступор случится, то вот уже несколько хороших занятий. Это нормальные занятия, они ну, вполне можно считать, что они действительно на ярмарке будут происходить, и они легко оцифровываются, их можно тут же спокойно обкидать. Ну, в данном случае это был, по-моему, путеискатель. Ну, можно обкидать в практически любой системе. Опять-таки, нужно больше социалки, знакомимся, объявляем именных персонажей, как-то выпукло отыгрываем их реакцию на победы и поражения и так далее. Нужна загадка, даем там какого-то скупого продавца трофея, с которым можно долго брониться и торговаться, но который самый красивый, самый сверкающий топор из своей коллекции отдает почти даром, но отказывается объяснять почему. Вот социалка чистая, сэр Кемодокус, псионик точно справится. Это имя нового персонажа, Кемодокус. Сэр позволяет мне чуть более сфокусированно выдумать его внешность и манеры. Это я смогу сделать потом, то есть для меня эта проблема не составляет, поэтому я это не записываю. Если как-то это было бы проблемой, или это был какой-то персонаж, для которого внешность имеет ключевое значение, то эти детали были бы тут записаны. Фраза «точно справиться» это крайняя заметка, краткая заметка, которая понятна только мне. Потому что к этому чуваку они обратились к совершенно конкретным заданиям и получили великолепные рекомендации от других. Но в итоге он там фантастически облажался. Вот тоже хорошо и кратко. Из клана Рунажуев и Кольцеломов. И вопросительный знак стоит. Это один персонаж пошел в боковой квест с командой дварфов, которые на привале или в еще какой удобный момент там стали спаивать его и раскачивать о байке о себе. И в том числе спросили, действительно ли он входит в гильдию магов и алхимиков или на свой дворский лад клан руножуев и кольцеломов. Это короткое словосочетание, которое на лету я может быть и не выдал бы, но оно может быть использовано и как есть. И плюс оно настраивает на особый лад. После него еще таких фраз можно навыдумывать уже э, на лету. Так, что у нас еще есть? Ну вот загадка, скажем уже. Болит плечо. Ну и дальше карандашом там несколько заметок уже с игры. Персонаж просыпается утром, у него невыносимо болит плечо. Что, что с этим плечом было? Куда он его совал вчера? Кто до него дотрагивался? От чего да почему? Тайна покрытая мраком. Вот еще загадка хорошая. Рыба, пьющая свет. Это столкновение для путешественников по астралу, но столкновение не совсем боевое. Рыбу можно не сразу обнаружить, она может уплыть от нападающих, начать с другого борта. И не совсем социальное, с рыбой как бы большого разговора не получится. Э, вот тоже загадка, но уже не настолько явная. Книги. Общее введение в волшебные недуги. Кровь, золото, сталь и другие металлы. Ну и там еще несколько э, названий. Вот э, я как бы часто вожу цивилизованное городское фэнтези. С мечами и магией, но постоянно не в лесу на ветке или там в дороге на камнях, а с возможностью в городе спокойно, цивилизованно пожить, по, по магазинам сходить, вещи дома безопасно оставить, в библиотеку наведаться. Вот название книг из библиотеки, Лично мне сложно выдумывать на лету, а хочется красивых и неоднообразных названий. Поэтому, так как для меня это проблема, я их заранее выписываю на листе. Больше писать в каждую из шести ячеек этой схемы или меньше, это вы сами подбираете под свой метод и свой стиль вождения. Если промахнетесь, ну, больше импровизации из вас. Либо, ну, антракт в сессии делайте. Лучше лично у вас получается боевку делать или пользуетесь вы уже там хорошим каким-то слаженным конструктором, выписывайте в схему подготовки только социальные и загадочные схемы. Или наоборот, если из загадок вы хотите только какую-нибудь там, не знаю, смену погоды или еще какую-нибудь ерунду из таблицы по типу подземелья, скажем, то пишите только боевку и социалку, а то уже будете кидать. Эта схема должна вам помогать. Если она это делает, хорошо. Если она этого не делает, вы либо используете ее неверно, либо она вам не подходит. Тогда извините. Спасибо за внимание. Если будете пробовать, или если уже пробовали, или если попробовали что-то, что кардинально отличается от этого, но что-то, что вам помогло найти вот такой комфортный уровень подготовки, Обязательно пишите с большим удовольствием, почитаю. С вами был Радагаст. Если понравилось, увидимся еще. А пока хороших вам шестичастных схем и веселых игр.